Всем привет, ребят! Если вы хотите получать информацию и фидбэк от меня как можно быстрее, если вы хотите получить больше полезных уроков, больше знаний по заработку, очень рекомендую вам подписаться на мой перископ. Почему стоит это сделать? Во-первых, ребят, это новый сервис, который реально пора осваивать. Это бомба, это будет очень популярно. Я просто готов спорить. Во-вторых, в Перископе я рассказываю такие темы, о которых не говорил раньше. Например, я рассказал недавно в Перископе, как мы покупаем рекламу и нашу формулу покупки рекламы. Эту вещь я раньше давал только платно, ну, теперь дал бесплатно для тех, кто подписан на мой Перископ в качестве инсайдерской информации. Более того, как вы знаете, в ВКонтакте я на вопросы не всегда успеваю отвечать, а в Перископе я делаю это намного чаще. Так что у вас есть как минимум три причины подписаться на мой Перископ. Это быстро, это бесплатно, нужно всего лишь скачать приложение для iOS или Android. Такие дела ну а теперь переходим к самому собственно ролику хотел рассказать одну вещь почему некоторые люди становятся популярными на YouTube, почему некоторых людей интересно смотреть у некоторых людей есть прикольные истории их рассказывают их пересказывают они набирают хайп а некоторые люди никому нафиг не нужны возможно вы замечали такую тенденцию есть пацаны которые набрали много аудитории один раз и потом их никто не смотрит часто это связано с тем что эти ребята не используют якоря можно, конечно, называть это по-разному, можно придумывать разное название этому явлению, но, тем не менее, мы сегодня поговорим о якорях и якорях, которые можете использовать вы. Если вы видите мою вебку, она довольно небольшая, но, тем не менее, у меня вдалеке на диванчике лежит э, укулеле. Это такой музыкальный инструмент. И очень у многих он ассоциируется с таким блогером, как Дмитрий Ларин, потому что Дмитрий Ларин это тот, кто периодически на ней так или иначе играет. Не сказать, что хорошо, но главное, что он привязывает аудиторию этим предметом. То есть, э, укулелька, в данном случае с э, Ларином, это очень прикольный якорь. Если вы смотрели мои стримы, мои эфиры, мои перископы, я часто пью чай из колебас. Да, я пью мате чай такой необычный, пью его из колебасы. Э, это тоже вызывает вопросы, и людям это интересно. Одно из правил нетворкинга, то есть, если вы хотите много себе найти друзей, знакомых, есть такая штука нетворкинг, это, короче, грубо говоря, такая наука-не наука, в общем, набор, скажем так, знаний о том, как... Э, формировать связи, как делать сеть из связей. Одно из правил нетворкинга это то, что на тебе должны быть приметы, которые вызывают к тебе вопросы. Ну, например, на примере э, сидящего сейчас перед вами меня есть у меня замечательные вот такие вот очки с необычными линзами желтыми, многие спрашивают про них. Есть у меня вот такой замечательный балахон с героями Adventure Time, Да, есть у меня э, белые наушники, я всегда говорю, что белые наушники – это секрет успеха, да? ну и сзади стоит укулелька, которая у многих ассоциируется с Ларином, например. У многих блогеров этого не хватает, то есть они сидят просто на сером фоне, непонятно где, с мамкой или вообще без вебки. То есть э, я бы начал с того, что один из первых якорей – это прикольные предметы. Если вы снимаете видеоблог, снимаете видео с вебкой, попробуйте разместить, возможно, у себя где-то на фоне, да, у себя где-то в квартире, предметы, которые могут вызвать вопросы. То есть какие-то необычные, знаешь, но ну если ты стримишь в необычной шляпе все время, или как я, я, например, использовал свою анонимность очень долго, если хотите, расскажу про это тоже, как я монетизировал свою анонимность, как я начал палить лицо, почему я начал это делать подробно с коммерческой точки зрения, если хотите, напишите в комментариях семерку, если семерок будет много, то обязательно расскажу. То есть прикольные вещи это штука, которая позволяет вашей аудитории как-то к вам привязаться. Она делает первый якорь. Вообще много там можно узнать про якоря, про вот эти про эмоциональную привязку, да, про психологическую привязку. Мы сейчас не будем. У нас нет времени, чтобы долго рассусоливать про психологию. Просто согласимся с тем, что прикольные вещи вызывают вопросы. У людей появляется возможность или интерес. К тому, чтобы задать вам какой-то вопрос то есть спросить, ой, а почему у тебя там белые наушники? Ну, белые наушники не так классно, да. А вот что у тебя там за колебая, что у тебя за что ты, ты пьешь, да, что ты куришь, когда я пью из колебасы, или, например, что у меня там нарисовано на моей майке, это у людей вопросы возня... возникают на эту тему чаще. Например, они могут вас ассоциировать с человеком, который им чем-то на них чем-то похож. Да? Например, ой, ребята, кто то, ребята, кто-то тоже в очках там поставьте плюсик. Следующий момент это сериальность. Эту вещь использует, например, один красивый мужчина. Очень добрый, очень позитивный и с усами. Не буду говорить, что это за человек, я думаю, что многие его узнали. Это популярный блогер, один из самых, пожалуй, самый популярный блогер в этом городе. И этот блогер сам по себе, ну, мало кому интересен. Но он использует такую фишку, которую тоже не используют новички, а очень зря. Она называется сериал. То есть этот блогер, по сути, является одним из героев такой Санта-Барбары. То он с кем-то подерется, то он опять сейчас с кем-то хочет подраться, то он там э, кого-то пошлет, то его кто-то пошлет. То есть он все время вот в этом, в, в этом хайпе живет. То есть все его просмотры связаны с тем, что он все время вот делает какую-то движуху. Он интересен, пока идет его сериал. Есть другой блогер, менее известный, но тем не менее Толян, да? Бучерс который тоже все время использует этот сериал. То есть так как бы он не использует, потому что ему просто не доходит, что это нужно делать. Но... Те моменты, когда у него появляется вот эта сериальность, когда у него там квартиру отжимали, когда там у него с э, Симоновым он друг, то враг, это все интересно, это смотрят. То есть сериал тоже очень сильно привязывает аудиторию. Вы скажете, блин, я не видеоблогер, эти советы мне не помогут. Есть еще один совет. Интерактив. Если помните, в моей молодости, когда я был красивым и зеленым, была такая передача, которая называлась «Сам себе режиссер». Так вот, эта передача очень хорошо заходит на YouTube. А в моем случае это, например, топ-рампак. То есть мы отбираем лучшие моменты из Dota 2, которые нам присылают подписчики. Некоторые отбирают приколы, которые присылают подписчики. Есть люди, которые отбирают э, Ace и ACSGO, которые присылают подписчики. Мы делали проект ⁇ Время героев ⁇ в Warcraft, где отбирали скриншоты подписчиков с красивыми сетами. Люди всегда рады прислать вам... Что-то интересное, если это попадет в ролик, это их привяжет. Но согласитесь, вы заходите на незнакомый канал, видите там, допустим, пять крутых моментов из Counter-Strike, и вам говорят, присылай свой момент. Если вы тоже играете в Counter-Strike, у вас есть прикольные моменты, вы присылаете свои моменты и ждете следующего ролика, следующего ролика, следующего. Это мотивирует вас подписаться. Это тоже своеобразный якорь, который заставляет человека стать вашим постоянным зрителем, постоянным партнером. Ну и, пожалуй, еще один якорь, который я хотел бы обозначить сегодня, Хотя на самом деле их можно много довольно придумывать, да? То есть это общий враг. Вот. Общий враг хорошо работает, например, если, ну, посмотреть, например, там, как ведет себя немагия, да? То есть они сделали кучу общих врагов, этот плохой, этот плохой, этот плохой. И в итоге их много смотрят, потому что людям не нравятся те же люди, которые не нравятся немагии. Вот. То есть на негативе, на общем враге можно тоже очень далеко уехать, я уже об этом говорил. Поэтому многие начинающие блогеры это используют. Ну, из последних примеров вот эта Карина, да, которая многим нравится, многим не нравится, а девка сидит вот так вот просто и доллары считает. Вот, ребят, собственно, привел вам несколько примеров якорей. Есть, конечно, еще якоря, можно об этом говорить долго. Но просто я хотел сказать этим роликом то, что вам важно привязать. Вот случайный зритель к вам зашел, ваша задача привязать его к каналу. Заставить его посмотреть еще ролик, еще ролик, еще ролик, еще ролик. Эти вот якоря, ну, четыре который я вам назвал, я думаю, что э, в моей книге будет более подробно про якоря. Но, тем не менее, вот эти четыре якоря базовых, да, они позволяют привязать человека к вашему каналу, к вашему проекту, и в итоге вам получить не просто человека, который посмотрел один ролик и ушел, а живого мощного подписчика. Спасибо, что смотрели. Если вам было интересно, как всегда, ставьте лайк. Ну, а следующее видео вы сможете посмотреть в 9 утра по Москве или чуть-чуть пораньше, там зависит от того, как оно получится. Но ну, примерно в 9 утра, заходя каждый день, вы гарантированно получаете новые видео, новый контент. Спасибо за просмотр, удачи вам!